Всем привет! С вами Макс Рейска, кирабрау Stars. Новы на плеере, новая конночка. И давайте сделаем конкурс на мой данный аккаунт. Я долго не заходил в Brau Stars, еще посмотрим на изменения. Ну, Такой вот. Кстати. Кое-что хотел еще показать, смотрите. Сейчас Я большего сгуба делаю параллельно по рекламировать Discord наш ну, вы знаете можете пойти, найти яндекс, в на яндекс любом браузере написать макс из дискорд там что-то интересное брау старс три сезон 4 брау старс недоступен куча клоест. сундучок лайк подписка тебя убивает он убивает нового браузер да конечно если вы давно не смотрели то у меня есть новый персонаж о, даже прошлый можно что-то получить. Да, за прошлый как-то мы не очень играли, слушайте. 38 до 70. Это сейчас. Я убрал Вот заходим в Шопс. А я пока что в Discord. Так, так, так, я сейчас нахожу. Просто поисков убиваете находите. Так, значит, показать потом весь Вот, значит, смотрите. Тут у нас в Discord есть помещением правилам, некоторые новые правила. Можете его с добавить. Из старцы Stars. Но ну, это такое стабильно было, на да? Обычное. А вот красивое. Да, кстати, тут можно скопировать. Вот так вот. И тут что-то можно да, тайно Я на ну, что произойдет. Текст куча. Информации информация есть. Роли. Информация, кстати, кто-то написал из разработчиков. Официальная новость для сообщества. Каким он называется и никак не клацаешь тысячу сообщений можно конечно перевести в фарм то 10к то есть у нас есть карлокин покажу ну, ну. также может уследить вот участники в принципе роли тут тоже есть тут у нас есть видео О робок сайте потом покажу где находится эти waves uh, are standing как называется он вроде бы сейчас тут есть такое вот режим сражения не так уж и много Айстер, Айстер такие зовут Айстер. и зовут Айстер. clash of humans clash of legion на русском футбол футбол 2 брау наруто это не мы, правда, будем тоже выкладывать. Только это не -то, -то. так, Супа. Также Гемма. Ага. Это по переводу, как называется венши Генкай. так вот что то давно, кстати, не изменял нужно перевести вообще в вот, вот сторону, которому вообще не интересно. Прикольная тут информация. Тут также сейчас найди отличия. прямо сейчас найди. И напиши в комментариях. Итак, как его зовут, если наш свет игры? Clash of Legends. Также морские битвы там поблажу. Когда был был И... было время. Так, Battle of И так по обычному. Меняем курсор. Как то меняется? О, там... Что было интересно? Пиши что там еще есть. Там есть кнопочка «пле...» «пле...» написать нам. Что можно еще добавить. Напиши нам. Ну, по-моему, что-то так хватает, только вот, нужно больше, больше, больше. Ага, новый скин. Home Piper. Shop Piper. Изменяю язык. Почему на английский? Потому что я думал, что там будет вести, но оказывается нет. Бравл stars хочет денег, а английязычный канал. А, англоязычные люди доллары имеют, а доллар сейчас стринги. Вы знаете там ресурсы, вот доллары, а, ну тут кремль. Да, вот так, Самая окно страна, нажимаете, и там она не рекомендуется. Я вот и знаю, самый дешевый Китай, по-моему. Франция, это дорогая страна, дороже, чем Россия. Так что французам там тяжелее, чем русским. а тяжелее. Японцы, турцы, даже не знаю, но потом уже будет сложно. Я записал когда то давно, давно. китайский брал устраствую очень четко. Ориаче точка. ох какая красивая карта. Сколько карт? 4 Чувствую себя героем. Так, значит, какой персонажа взять? По-моему, тут надо поискать. Будем понять квест. Галочка, нам ну, нужна галочка. Ну, с этим алку вот качать ну в принципе можно что было попроще на да? блин лагать много осада пойдем здесь потому что тут это есть а что тут еще можно брауз старса изменить дикнейм поменять подразниться а почему и на браузер потому что все мутяшно очень и очень мутяжно. а про меня забыли окей я просто тут знал регенерации Regenerations, по-моему, с той игры, в я сейчас играю. Так, так, так, так, так, так. Никто ну, не хочет брать. С Regenerations какой игры? Я не допомню. Clash of Legends. Вот. Сейчас пишешь на русском? Clash of Legends. Найдёшь. Мой канал. Ещё. Стоп, я что, выигрываю? Так я же играл Clash и Legends. И Clash of... Clash of Royale. Можно так сказать даже. очень играл играть в игре с поиграть то же самое получите мой скилл это очень классный скилл чувствую себя сильнее значит ну, тут не хватает не наворачивается ну, я научился потом обман врага не такого я не хочу сражаться и рашиде научился и бесстрашие конечно страх уже не нужен Нужен регенерашн, бери. У меня там квест, как я понимаю. Чем больше я такую тем квест выполняю. А, тут нам не дойдет. окей. Не борби. кончишься что за иконку бери, пожалуйста. Ах ты ж так иди сюда. Киналы, бравосар, все играют. Какие зубы. Почему вы такие одинаковые? А мы такие спокойные, ведь вы все остальные играем. В остальных играх. Прикрытие. Ираж. Прикрытие. Rush! А, не заберут. Не заберут на войну. Нет, Барби заберут. Да, я понял, как я смеялась. Я комедию. Это комедия. 14. Слушайте, мы вы реально выиграем? Да пошлите. Гениршемс, вперед А ну иди сюда, сейчас врублю. Так, давай, больше, больше. больше. как я-то и себе, как я в себе себе делаю. Так, вроде бы класс упонил. Да? А, давно. Ну, да, ну. Вроде не все, ну там три квеста. Круто, три квеста. А, заявки, помните, мы клад макс ют а ты кто такой а. из друзей вау я помню у вообще было меньше кукла, чем я жду участники все участники друзья заходите в клан более месяца назад два часов маркис я таких не знаю о как я давно играл брау старс не ну как явно не месяц я там неделю нормально да пятью не помню давно ну давно пятью не вроде немного мы играли брау старс это вот ошибочка вроде бы ошибочка 150 даже я тебе припомню еще меня для школьник сразу подожди мне тут используется аптечка бесплатная а я так и не хотел подожди подожди да, ты что-то мне мешаешь да да бесстрашного да господи так давай по-быстрому жаль что гигант такой не разрешено разработчики брау старт делайте. ай ну почему все на меня я же я же не танк вам Hey, у нас нестабильная колода. У не хватает. Нужен танк. Роза, давай, давай, первая. Все будет нормально, давай, Роза. Поворот, поворот, я ж тихо чиху. Давно, давно Но потом уже не хочу, потому что вот, это просто чу такой быстрый. Над смолит. Но... А блин, почему ты умер? Упала. Ну да, когда вот тут стенки будут помлекчик, я знаю. Я это заберу. Потом вот такое, он ну, блин, раши люблю, rash лег. Не уворачиваться, в принципе. Беги не решин, сбери. Подождите. Я хочу к пессовым, поэтому отстаньте. Что такое? Ааа, беги не решим. Беншинс. Я не генерируй, а что такое, блин, это штука. А, я попали мне, они попали. Не, попали. Блин, что за игра без меня? Даже не дает подумать. Бросли окей, окей. Давай, давай, давай. врубать помочь мне. не, никто не хочет. такой без брюк поживет, поживет, поживет, поживет, поживет, на еще один что-то столько миш там максимум может два там и задержка должна быть какая разработчик чините а другая -а -а. базу вроде мы победили вот а я просто хорошо пойти гости добить о, -о, -о, о три удара 945 плюс 945 1840 Ещ плюс эти вот, 20. Ну, 30. 2995, я так думаю. Просто 190. Чем там Не я хочу длинный ролик делать. Потому что у нас там время просмотра падает. За месяц. копейки одни. Если так продолжится, то о, игра. И мы упадем вниз, это будет очень плохо. Это, что ага. Ага, понял. Я поиграть. Давайте да? А можно иметь измей карты, потому что одно и то же. Это не круто. Вот вот рандомно, вот рандомно сойдет. Ну или тут можно убрать. О, шеле от тысячный. Ну она ну как раз скин. Вообще игроков, не знаю про меня, потом беру скин, логично Сова, кстати, этот как зовут? Ко. Я ее не знаю. но прикольно. Новая карта, новое производство в роблоксе Кстати, еще похоже. Это да что ж такое, ладно. Я не ожидал. Тут тупик, там тупик. Это прямо логическая игра. А, окей. Ну, за, ну, за. Я понял, что ты тачишь, но я тут подкрепление. Давай. Какое подкрепление? А ну, иди сюда. Иди сюда. что да ж такое? Да что мы такие, парэй, проигрываем? Проигрываем. Почему так быстро? Я же там меньше как бы всего забрал. Может быть, подаетесь Всем не скрыли, конечно. Ща будем врубать ждем. ворот поворот. Ай. Почему тик? А, тик-тик, я помню, помню. Кто-то тик тащит. Возьмем тихо для легче. Не тяжелее игры. Шеля здесь не сойдет. Почему я взял? Просто по привычке. Знаешь, ты вы в сыграл, так как а не Они просто в Одну игру играть скучно по -моему. Нет, ну как хочешь. Но если тебя покупка, то логично, что ты играй как во все игры, а не только в одну. чтобы скил качать. Там есть еще Google Play. Play Google. Это значит, что по опытам можно что-то получать. Вот это вот, это... Левелы. Мне там 10 левел. Зачем это нужно? Крала заниматься. Все такой черный. Ну ладно. Это стиле Брауз, Да блин. По привычке начала. Что за новый персонаж? Я про него ничего не знаю. Ничего, нужно проверить. Какой ролик мне залить? Рекомендуется YouTube. Притубом... Что за пушка была? Я к тебе, потому что мне страшно. Я, к тебе, я так буду патрулировать. А что если будем двоем месте сидеть? Два раза больше? Просто я играл еще одну игру. Болото, блин. Что за пушка? Огненная пушка. А, -а, -а, а, я ее делал. Айстер. Правильно, -на, что Так да как она узнала? Рандомно просто. Ай, почему я один? Нет, я зашёл не буду играть. Тут на по-любому Айста, давайте прибывем что-то катать да, типа жизнь у ворот поворот увору поворот а, попал а, да блин но хорошо что есть такой сильный напарник который вы 10 хп который затащит хоть на меня отвлекались всем так знаете тут решает еще два раза игроков здесь на карту точки потому что тут вижу два раза больше вроде бы стоит так нормально было Мне просто кажется Тут уже звезды, значит, конец. И решение. Решение. Конец решения. Давай, ускоримся. Я пойду ду -ду сюда вот для безопасности. Тихо, тихо, тихо. Эмбер. А ну иди сюда, слышь, Сейчас вырублю. Точка захвачена. Блин. все, тихо обязательно. Обязательно тик. по-быстрому тиком Барли, ну, Барли Квест, блин, у а скина нету, ну, ладно, купить можно, у меня нет, есть жетончики, вот, 2800, помню, что можно, вот, Случки? не меня не, не надо, мне и так там ничего не везет, ну, и студент МНЗ, студент, не а, я хочу на Барли скин, а у меня такой вот вопросик, что если в игре будет больше всего скина? Она будет популярной. Вот такой вот вопросик. Даже вопросик. Что это такое? Подожди, подожди, как-то быстро. Биби, давай помогу тебе. что ты время тратишь такой вот, от нас. В воду. Окей. Потом посмотри, что это такое. Тихо-тихо-тихо. Барли. Барли. Как называем? Крокодил. Как? Как? А, блин, тимоти. Как вы там? Барли, кекс. Этого... На майка. Тихо-тихо-тихо. А почему? Кстати, вот вам тактика. не ебает. берите этого. ракошек ракет Ракетшин, вот его типа, ракетки, тут нужно ракетки, ракетшет, ракошет, вы, выбирайте, выбирайте Как ты уснул, да блин, тут нужно логика ракошета брать. Я возьму ракошета, все, все, все, все, тактику я подумал, все, окей, меньше, меньше кубков становится. Ракошет, ты где у нас? Like. Рикошет. По-моему, пропустил. Но персонажи Амбер и а У меня их нету, конечно. колят Вольт. Хочу мне не на персонаже не, не убивается. Ага, Макс. шел, барри. Я кто пропустил? Каоте, но я пропустил. Барле, рикошет. Барле, Кто это такой персонаж? Кольт. Кто? Барле, это явно не ты. Рикошет. Его что убрали? А зачем враги такие используются? Эй. Это не его Я знаю, что он кем-то таким рикошетом. Роботом. Ну похоже на бар, да, похоже очень. Рикошет, дайте не рикошет. Реально вот здесь нет. А вон он. Рико. все Вот им будет легче. Там пояс пробежался Или... К новому году намек. Робот, да робот пробежался. К новому году намек, конечно, плохо.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 а почему я так обычно? Вставай! Подразница! Ну иди сюда, диссидол! Нет! По коту тащит! Как думаете? Покот-то тащит, по-моему, такое, такое А ну иди сюда эти проучу. А иди сюда эти не О, Во получить. Как-нибудь. На Попался. Блин. Точку захватили. Поздно точка, блин. Там есть кубки с лайком. Вау, крутая такая штука. Наверное, это Натя. 6 Вот она направо идите, на право идите. А блин куда налево? А, охраняет захраняешь. Захраняй, Да, всем эти просмотр, с вами Макс Риск. Мои синдроя у Бравл Старс на Rage и Санира. Также не забывай, что я просто с ключок, а там лайк, подписка, у тебя лего выпадает. выпадает. Лего. Нет Мортис. Ну, Мортис. И джин. Один день. Не хватит даже дня. В играх там неделя дают, а тут сразу дни. Не, ну там часто дают кашелью, потому что там очень классно, там стратегия. Очень классно, гляд. Всем удачи, пока.